Интересно. Ну, это так называется, если вам совсем а сделать нечего, сегодня... лучше в мире живот. А я вам советую скачать книжку «Роскошь. система мышления. Вот. И там то же самое, то, что озвучивает мой коллега, в какой-то форме донесено. Я ее до конца не читал, начал. Я не читал, но, но по контексту и введению я очень понял, что, скорее всего, там вот в этой книжке ответы на наши вопросы. И когда у меня дойдут до нее руки, я обязательно вам поделюсь, что я открыл с помощью этой книжки. Так что, вовремя. Yeah. Yeah. Ну что, yeah. все. До следующего раза дальше. Все, увидимся в следующей серии. Регрессивный пока. колхоз, Дарту Рок вас приветствует. Да, заходите. До следующего раза.